Всем большой привет! Сегодня будем делать тушенку с перловой кашей без автоклава. Метод очень простой и надежный. Перловка получается вкусной и может храниться длительное время. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала делаем зажарку. Растапливаем в сковороде 80 граммов свиного жира. Высыпаем туда 150 граммов порезанного кубиками лука. Обжариваем пару минут.